Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня хочу вам дать очередную мантру, очень важную и нужную. Мантра для изгнания злых духов. Многие ко мне обращаются, люди чувствительные, с проблемами, то, что их одолевают, вот эти сущности, какие-то подселенцы, странные, странные энергетические существа, которые часто отнимают удачу, здоровье и даже жизнь. Но вот сейчас я снимаю эту ель, большая, красивая ель. Уже очень большая, а посадил я ее совсем маленькой, совсем маленькой. Ель в чем-то такое непростое дерево, непростое, но хорошее. Чем-то она связывает и несет такую энергетику, может быть, энергетику мира мертвых. Но это моя ель, я посадил и часто бывает обращаюсь к ее силам, к ее корням, как раз для изгнания вот этих духов, Именно ту, туда, куда ему место. В мир мертвых, в мир духов. Сейчас мы, я прочитаю вам эту мантру. И даже вместе мы проведем небольшой обряд. Почитаем эту мантру по чакрам, по всем. Чтобы, если у кого-то есть проблема, постараться от этого избавиться. Убрать, пройти по всем энергетическим центрам, по основным. Мантры. Обычно произносятся на санскрите, древнейшем языке, том изначальном языке. Он не связан с Индией. Часто даже есть много источников, которые говорят, что санскрит... На санскрите раньше говорили здесь, на территории нашей страны. И чем-то он близок к русскому языку. Множество споров по этому поводу, так что... Но мы люди чувствительные, нам не до споров, поэтому не воспринимайте это язык как что-то чужеродное. Итак, мантра для изгнания злых духов. Сначала я прочитаю медленно ее. Даже оставлю, конечно, в комментарии оставлю ее текст, потому что она не очень простая. Но если вы прочитаете ее несколько раз хотя бы, а потом она уже будет возникать в вашем сознании, вашей памяти, когда это будет необходимо, когда вы почувствуете угрозу. Пользоваться ей можно для очищения, для очищения своего тела, для очищения дома, для очищения ну, каких-то предметов своих, даже для работы во сне. К примеру, если в осознанном сновидении на вас совершается нападение, вы можете вспомнить это и прочитать, как бы бросить эту мантру в этих духов, и они уйдут. Итак, дорогие друзья мои, начнем. Ом апасарпанту тепхута йопхут табхуви самсхитах йох тавих та картарас те нашьянту маманджная. Видите, достаточно непросто, непривычно, но вы люди талантливы, при небольшой практике, это она уложится у вас в сознании, у вас в энергетическом теле и будет всегда помогать вам. Перевод ее такой. «Пусть все злые духи уйдут прочь, те духи, что живут на земле и создающие препятствия. Пусть духи будут сокрушены по моему повелению». Достаточно, видите, простой и грамотный текст на изначальном языке, на санскрите что придает особую силу этой мантре. Итак, друзья мои, давайте прочитаем ее, по чакрам пройдемся. Как мы уже делали с вами, опустим внимание ниже ваших стоп, туда, далеко. Там, где вы можете считать, что это еще ваше тело, ваш корень. Под вашими стопами, далеко внизу, насколько вашего хватает осознания. Итак. Ом апасарпанту, тут епхута, пхуви, самский так, епхух, тавих, карта раз, те наш янту, маманджная. Внимание поднимаем, метр под вашими стопами. Ом апасарпанту, тепхута, епхута, пхуви, самский ёпхух епхух, тавих, так, артарас, те наш янту, маманджная. Ваши стопы, обе. Ом, апасарпанту, тепхута, епхута, пхувисамскитах, епхух, тавих, такарта, раз, те, наш янту, мама Коленные суставы. Ом, апасарпанту, тепхута, епхута, пхувисамскитах, епхух, тавих, такарта, раз, те, наш янту, мама Ваш копчик. Ом, апасарпанту, тепхута, епхута, пхувисамскитах, епхух, тавих, такарта, раз, те, наш янту, резцовый отдел позвоночника Ум а по сарпанту тепхта ёб ху тапхуви сам схах я хух тавих та картарас наш янту маманжная Поясничный отдел позвоночника Ом а по сарпанту тепхута яп ху тапхуви сам схитах ябхух тавих такар наш янту маманжная Грудной отдел позвоночника между лопатками внизу. Ом, Апа сарпан ту тепху єб ху тапхуви сам тавихта картарас те наш янто малажна П плеччеви сустави О Апа сарпан ту тепх самскитах є ху тавихта картарас те наш янто маманжна П плеччеви сустави О Апа сарпан ту тепху самскитах я ху тавихта картарас те наш янто маланжна локтевые суставы, ом, а ваши ладони, ом, а тепхута те опять локтевые суставы, ом опять плечевые суставы Опять апарапханту теп позвоночника. я опять грудной отдел позвоночника ом карта наш Шейная депа позвоночника. Ом. Апасарбханту тепхута, епхута, пхуви, самстхитах, епхухта, вихта, картарас, те наш янту, мама Центр головного мозга. Ом. Апасарбханту тепхута, епхута, пхуви, самстхитах, епхухта, вихта, картарас, те наш янту, мамаджная. Родничок на голове. Ом. А по сропхан тут эпхутта йопхут табхуви сам стхитах йопхук тавих та картара сте нашь янту маманджная метр над вашей головой. Ом. А по сропхан тут эпхутта йопхут табхуви сам стхитах йопхук тавих та картара сте нашь янту маманджная и высоко бесконечность наверху. Ом. Апасарбханту тепхута, епхута, пхуви, сам стхитах, <говорит> епхухта, вихта, карта, раст, наш янту, Хорошо, опускаем в центр груди прямо и говорим три раза, как будто лампочка включается во все стороны. Ом, апасарбханту тепхута, епхута, пхуви, сам стхитах, епхухта, вихта, карта, раст, наш янту, мама джная. Ом, апасарбханту тепхута, епхута, пхуви, сам стхитах, епхухта, вихта, карта, наш янту, Ом, а Сарпканху карта наш янту Все, и спокойно расслабленно Выдохнем. Мы очистили свое тело по чакрам. И духи не терпят. Вот эти злые подселенцы не терпят этих мандр. Если не сразу, пробуйте, пробуйте. Это изгонит паразитов из вашего тела. Надеюсь, друзья мои, это поможет вам. Будем еще, еще различные молитвы против этих духов. Наверное, прочту вам Псалом 90, который тоже помогает очищать пространство, очищать, защищать себя. Потому что в своем арсенале каждый, каждый каждой месте каждый духовный человек должен иметь различные методики, различные. Различных течений, религий, потому что Часто эти, эти вещи выше любых религий, хотя кажется, что они привязывают нас к чему-то, на самом деле нет. Это оружие, это инструмент, который нужно использовать в своих практиках. Быть более образованным, мощным, не зацикливаться на чем-то одном, а использовать, знать, понимать и добро, и зло. Все это нужно в, нашей, в нашем мире, в нашем практике. И сейчас вот этот дождь очищающий, который идет... Идет, вот даже, может быть, капает на камеру. Этот ветер чистый поможет изгнать. И вот это дерево, которое мощное, сильное, посаженное моими руками. Вот уже даже не можем до, до вершины дотянуться. Еще недавно была очень маленькой елочкой. Голубой елкой. Сейчас она стала зеленая. Из нее ушел вот этот цвет. Но сила и мощь этого дерева достаточно духовного. Потому что все, дорогие мои друзья, счастливо вам. Практикуйте, занимайтесь. Успехов. Пока.